Всем привет, с вами Макс Купьев и сегодня мы посмотрим с вами акционные предложения, которые в принципе в два раза дешевле, чем в средняя стоимость в районе здесь недалеко от моря. Мы находимся в микрорайоне Мамайка и сейчас пойдем с вами смотреть варианты. Сначала насладитесь морем. А теперь поднется третья дверь. Вообще, на сегодняшний день в Сочи очень тяжело с инвестициями и очень сложно найти объект, который дал бы прирост цене именно просто, чтобы его перепродать. И на сегодняшний день здесь появилась акция 250 тысяч за квадратный метр, когда, в принципе, вот этот Посейдон стоит уже по 500. он тот. Он как бы чуть-чуть ближе к морю, но тем не менее это квартирник, а здесь апартаменты, которые, в принципе, можно сдавать в доверительное управление. И акция продлится до этой пятницы. Обратите обязательно внимание на дату выпуска видео, чтобы потом через год вы не обращались, не говорили, блин, хочу, а прошел уже год. На мой взгляд, это действительно очень крутое предложение, потому что стартовал Фазотрон по цене, по-моему, 280. А сейчас акция, которая, в принципе, имеет ограниченное время... Идет по 250 тысяч, то есть это дешевле, чем был старт продаж. Но, естественно, это ограниченное, супер ограниченное предложение, но пока еще можно покопаться и что-то выбрать. На этой перспективе мы с вами можем посмотреть вообще, сколько будет стоить Позатрон, потому что, опять же, Посейдон начинается там от 400 за какие-то площади. Соседний Мадрид стоит там порядка 380-450 тысяч, здесь 250. Как вы понимаете, в Сочи стоимость образуется из стоимости района, 350, там, 380, 450, 450, 500 и так далее и тому подобное. И сзади меня объект, который стоит 250 тысяч за квадрат, по сути, в два раза дешевле. Как вы думаете, будет ли в нем расти цена? И сможете ли вы проинвестировать так, чтобы потом перепродать это с неплохой выгодой? Ну, а помимо инвестиций, здесь его еще можно рассмотреть как сдачу в аренду, потому что здесь будет доверительное управление. И вы, в принципе, находясь где-нибудь в Томске, Омске, Красноярске, сможете спокойно сдавать свой апарт, получать пассивный доход, но при этом если вы купили по акции, то вы еще и неплохо заработаете на том, что просто вырастет цена 250 тысяч за квадрат это минимальная стоимость 7 350, потому что минимальные апартаменты 29 квадратных метров не вот эти в вот, этом, а 21, 17 как много сейчас нарезают в Сочи здесь 29 метров полноразмерный нормальный апарт, с которым спокойно дышится и они с балконом. пойдемте, господа, посмотрим, как это выглядит и еще сначала посмотрим макет вот так вот будет выглядеть макет Правда там вот еще добавится еще один корпус, на макете он не учтен и вот здесь будет бассейн, на макете опять же его нет. Современный такой внешний вид, большие корпуса, парковка внутри, парковка, парковка. И только что мы с вами стояли вот здесь на набережной, то есть такая большая прогулочная зона, ну и внутри также будет прогулочная зона. Будет снизу коммерция и здесь еще раз бассейн. Двигаем настройку. Фазотрон внутри выглядит вот так, здесь уже появилась разводка по воде и отоплению. И сейчас вам покажу просто, как выглядят стандартные апартаменты. 29,4 метра здесь общей площади. То есть, в принципе, 26,5 здесь жилой. И еще примерно 3 квадрата идет балкон. Вид будет открываться примерно вот такой. На самом деле есть разные корпуса. Можно прям поискать вид, чтобы открываться там чуть-чуть на горы, чуть-чуть на море, можно зацепить и так далее. Это же также есть разные. Но все равно перспектива обида основная будет вот такая вот. То есть здесь расстояние примерно 40-50 метров. Парковочные места, будет снизу коммерция Но на это я бы особо не обращал внимания Потому что это конкретно коммерческий проект Который вы будете сдавать в аренду Либо использовать его как для отдыха Самое главное здесь Это близкое расположение к морю То есть здесь на него ну, метров наверное 300 Может быть 250 В зависимости от какого корпуса вы будете идти Будет большое наполнение коммерции, Какие-то кафешки, бары Детские комнаты и так далее Все это здесь будет представлено Ну и на сегодняшний день здесь действительно крутая цена Акция продлится до пятницы 250 тысяч рублей на сегодняшний день стоит квадратный метр. То есть, вот такой апартамент будет стоить 7 350. Также в самом позатроне будет доверительное управление будет управляющая компания. То есть, вы, в принципе, это все сможете сдавать в аренду, не присутствуя в Сочи. Вообще, сам дом по себе выглядит вот такого коридорного типа. Направо-налево будут апартаменты. Все они примерно одинаковые. 29,4 в нового корпуса, который сейчас строятся 34 квадратных метра Но я думаю, что если использовать это под сдачу Разницы вот в этих 5 квадратах Нет никакой То есть вы за те же деньги будете сдавать Только 3-4 метра будет стоить дороже Есть еще конкретно такой семейный апартамент Он большой Блин, жалко, в море сегодня сливается, не очень видно. Но отсюда мы сможем с вами посмотреть инфраструктуру, с которой начинали этот видос. То есть вот набережная, и вы спокойно по ней выходите туда, к морю. Можно просто вечером прогуливаться, все ровно, никаких пригорочков, ничего такого нет. Вечером, днем, утром пробежки устраивают, то есть все никаких проблем. Пожалуйста, исполняйте. Но на сегодняшний день действительно это очень интересная акция. Есть пока еще из чего выбирать 250 тысяч за квадрат. Как видите, здесь уже есть остекление. Я вам показал, как выглядит разводка воды и всего. В принципе, настройки ведется активность. Вот этих вот окон, когда я помню, приезжали. Наверное месяца 4 назад здесь не было, их уже поставили, нижнюю часть уже застеклили, так что в принципе работа ведется Основные силы сейчас брошены для того, чтобы сделать плиту под следующий корпус, он стоит вот именно за этим, ближе туда к морю Можно рассмотреть его, окна как видите здесь алюминиевые, алютех и все они атермальные я думаю, вот на соседнем корпусе это очень даже хорошо видно. Поэтому, господа, акция, еще раз повторю, продлится до пятницы. 250 тысяч за квадрат. Минимальная цена получается вот этого стандартного апартамента 7,350. Еще раз, давайте я вам его покажу, чтобы вы увидели. Пусть будет вот этот. Это студия. Здесь планируется санузел и основная зона, где будет размещена кровать. Какая-то может быть небольшая варочная поверхность. И там у нас балкон. Вот такого формата. Вот, господа, вы знаете, что делать с этой информацией. Если интересно, ссылочки указаны внизу в описании к этому видео. Еще раз повторюсь, акция продлится до пятницы.